Он уже имел опыт проектирования подобных сооружений. Он также проектировал небоскреб Китая, высотой 420 метров. Бурдж-Халифа изначально планировался как самое высокое здание в мире. После завершения строительства в любом случае станет самым высоким сооружением на Земле. Окончательная высота составила 828 метров при 163 этажах. Строительство небоскреба началось в 2004 году и шло со скоростью 1-2 этажа в неделю. На его создание ушло около 320 тысяч метров кубических бетона и более 60 тысяч тонн стальной арматуры. Специально для Бурдж-Халифа была разработана особая марка бетона, которая выдерживает температуру до плюс 50 градусов, потому что в Дубае очень жарко большую часть года. Бетонную смесь укладывали только ночью, а в раствор добавляли лед. Здание имеет три отдельных входа. Вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Гостиница «Армани» и офисы фирмы занимают этажи с 1 по 39. Сотый этаж полностью принадлежит индийскому миллиардеру Шетти. Здесь расположены три квартиры, каждая площадью примерно 500 метров. На 43 и 76 этажах расположены тренажерные залы, бассейны, смотровые площадки с джакузи. Смотровая площадка, бывшая в течение нескольких лет самой высокой в мире, находится на 148-м этаже на высоте 555 метров. Вторая площадка находится на 124-м этаже на высоте 452 метра. На 122-м этаже находится ресторан Атмосфера. Воздух внутри здания не только охлаждается, но и ароматизируется. Этот аромат был создан специально для Бурдж-Халифа. Ароматный и свежий воздух подается через специальные решетки в полу. У подножия небоскреба в искусственном озере площадью 12 Га находится музыкальный фонтан Дубай. Фонтан имеет музыкальное сопровождение из современной музыки. В здании установлено 57 лифтов и 8 эскалаторов. При этом только служебный лифт поднимается с первого этажа на последний. Жильцам и посетителям небоскреба придется перемещаться между этажами с пересадками. Во всем мире в качестве одной из зеленых технологий применяется система сбора дождевой воды для последующего его использования на различные хозяйственно бытовые нужды и на полив зеленых насаждений. В Дубае дождей практически не бывает. Незначительные осадки выпадают в зимний период. Поэтому организовывать сбор дождевой воды неразумно. Но жаркий и влажный климат в сочетании с высокими потребностями здания похлаждения обуставлюет образование значительного количества конденсата из окружающего воздуха. В здании спроектировали систему сбора конденсата который по системе трудопроводов доставляется в сборный резервуар в подвальных этажах здания. Собранная вода используется для орошения зеленых насаждений на территории комплекса. Данная система позволяет собирать ежегодно до 40 миллионов литров воды, которая обычно просто теряется в виде отходов эксплуатации – что особенно важно в таком регионе, где пресная вода является ограниченным крайне ценным ресурсом. Урдж-Халифа был построен в основном рабочими из Южной Азии. Квалифицированные плотники на стройке получали 4,34 евро в день, а рабочие 2,84 евро в день. Рабочие были размещены в ужасных условиях, их зарплата часто задерживалась, их паспорта были конфискованы работодателями, и они работали в опасных условиях, что привело к большему числу смертельных случаев и травм. Во время строительства башни бурдж халифа сообщалось только об одном смертельном случае, связанном со строительством. Однако травмы и смертельные случаи на рабочем месте в ОАЭ плохо документированы. 21 марта 2006 года около 250 тысяч рабочих, недовольных отсутствием автобусов в конце своей смены, протестовали на насилие повреждения автомобилям, офисам, компьютерам и строительной технике. Они нанесли ущерб почти на 500 тысяч евро. Большинство участвовавших в беспорядках рабочие вернулось на следующий день, но отказалось работать. Рекорды установленным зданием Бурдж Халифа. Высочайшее наземное сооружение за всю историю человеческого строительства. 828 метров. До 2008 года рекорд принадлежал Варшавской радиомачте. 646 метров, высочайшее свободно стоящее сооружение, здание с наибольшим количеством этажей 163, предыдущий рекорд 110 у небоскребов Уиллс Тауэр и разрушенных башен Близнецов, здание с самым высоко расположенным последним этажом. Самый высокий лифт и самый быстрый лифт 18 метров в секунду. Самая высоко расположенная смотровая площадка на сто сорок восьмом этаже. Надеюсь, мои друзья, вам понравилось мое видео. Я хочу, чтобы вы тоже побывали в Дубае и увидели это своими глазами. Я рассказала про самую высокую Дубайскую башню Бурдж Халифа на русском языке. Используйте субтитры, чтобы перевести текст на английский язык. Подписывайтесь на все мои каналы и пришлите мне донаты на развитие моего канала. Их я оставлю внизу под видео. Я рада делать это для вас. I will leave them below the video. I am glad to do this for you. Now at the end we will go down from the again. And you will see how beautiful it is. High-speed elevator. This elevator is very beautiful, and I like it. Its speed is 18 meters per second. It was very beautiful to look at the city from such a huge height. All the houses and roads seem so small. And in the distance, the sea, the hot sea in which I swam every day. Have you ever been in Dubai? What did you like? What would you like to visit if you come here? What extreme heights have you been to? What is your favorite country? I love you, my dear subscribers. And huges. See you soon. Your Natalia Bledans. Don't forget to like and add my videos to your favorites. I have visited nine countries. And I will visit Dubai many times more. The growing city never chases to amaze me. I have been on many excursions and I will show you everything. But most of all I like water in Dubai. Of all nine countries here it is very hot, soft sun, beautiful buildings, palm trees, well groomed beautiful places and parks, fontaines, restaurants, museums and cinemas. Everything is here, this is a city of the future. I made a lot of videos and photos here and I added them to my Fastly channel because here I can post everything that I have. So follow me. My